здоровье найдешь источник истинный исток взять поток не составит абсолютно никакого труда Ты просто выполнить условия предъявляемые истоком а не посредник потому что государство посредник поликлиника посредник религия посредник они торгуют воздух они торгуют мнению правом вашим на то что у вас есть право отражения думайтесь люди Фраза ⁇ Мать Земля, помоги, исцели и тому подобное ⁇ работает значительно лучше. Да. Но так просто правильно ее соблюдать. Не просто ⁇ Мать Земля, помоги ⁇ а я вот тут здесь на тебе насрут три кучи, а ты потом приберешь. Да? Нет, так не получится. Надо выполнять ее условия. Если ты хочешь взять от Земли поток жизненной силы, потому что здоровье есть не что иное, как просто поток жизненной силы. и твое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 род живет постоянно именно на этой земле. Если пра-пра-пра-пра, угу. на этой земле, то есть государство все-таки не повлияло. Они думают, что уезжали, приезжали, но они здесь угу. жили. Это значит, что все Скорее всего, да, на именно на этой именно земле. Или на этой да, да. Может поэкспериментировать, съездить туда-сюда, сюда, туда, да, и, по, и, и понять, что большое количество хотя бы по стихийному сочетанию, да, например, человек живет там в Донецких степях, и вот поехал он на море.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 если нам сразу станет легче принять так, тот факт, что от религии этот процесс не зависит абсолютно. От профессиональных игроков это не зависит абсолютно. И от государства ваше здоровье не зависит абсолютно, что вы будете ходить в ту поликлинику, что вы не будете ходить в поликлинику. Здоровье у вас не прибавится. А вот время свое отдайте. услышали меня. Этих мест на Земле может быть много? Быть? Много. Может быть много. Главное, что по стихийным компонентам не совпали. Если ты знаешь свои стихийные сочетания, ты вычислить это место вообще не проблема. Но если есть, по крайней мере, интуитивно, тянет? Попробуй, попробуй вычислить, разложить формулу стихийную этого места, приложить ее к себе, и ты поймешь, почему тебя туда тянет.